Дядя Ваня вместо Макдональдса, а идея вместо Икея. Что будет дальше с зарубежными брендами и что продадут нам под известными торговыми марками? Почитаем законы и пофантазируем. Добрый день! С начала спецоперации многие зарубежные бренды приостановили или ограничили деятельность в России. Закрылись бутики Prada и Chanel. Приостановили продажу многие демократические марки одежды, обуви и продуктов питания. Уехали Audi, Porsche и Volkswagen. Мир просто меняется на глазах. Но что будет дальше? Зарубежные компании вернутся или отечественные фирмы выйдут на новый уровень? Я приготовил краткий, но вдумчивый обзор с точки зрения юриста. И если вы любите заглядывать вглубь событий, то подпишитесь на мой канал и другие социальные сети, ссылка будет под роликом. Итак, в связи с тем, что зарубежные фирмы покидают страну, правительство меняет условия для российских предпринимателей. Оно разрабатывает проект национализации компаний, ушедших с рынка, и добавляет новый пункт в закон о патентах. Например, до 26 марта этого года действовало постановление правительства РФ. От 18 октября 2021 года номер 1767 о денежных компенсациях патентообладателю при использовании его изобретений без согласия владельца. Согласно ему, правительство Российской Федерации вправе в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, а также охрана жизни и здоровья граждан принять решение об использовании изобретений, полезной модели или либо промышленного образца без согласия патента обладателя. При этом необходимо в кратчайшие сроки уведомить владельца патента и выплачивать ему на ежегодной основе компенсацию в полпроцента выручки. Но 26 марта вышло новое постановление номер 299 согласно которому размер компенсации патентообладателя из недружественной. России стран составляет всего лишь 0%. Фактически это означает, что любое лицо по согласованию Роспатента может оформить право на торговый знак из недружественной страны и выпускать под ним те же товары или предлагать услуги. И российские предприниматели уже пробуют воспользоваться такими правами. Например, жительница Москвы Екатерина Петрунина подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Макдональдс. Бренд регистрируется под классами международной классификации товаров и услуг номер 41 и 43. Это позволяет российской предпринимательце открывать кафе, предоставлять услугу «Еда на вынос» и организовывать мастер класс То есть все то, чем занимался в своей деятельности Макдональдс. Чуть ранее Роспатент поступила заявка на бренд «Дядя Ваня». Товарный знак копирует знаменитую букву «М» желтого цвета с перекладиной на красном фоне. Название расположено примерно так же, как и где у товарного знака «Макдональдс». Руководитель дизайн-студий из Санкт-Петербурга Константин Кукоев, ранее создававший проект для шведской мебели IKEA, подал заявку на регистрацию бренда «Идея». Он планирует развивать собственное производство мебели и открывать магазины, аналогичные IKEA. В интернет-пространстве как мы знаем создается российская сеть rosgram аналог инстаграма с одной стороны регистрация похожих товарных знаков это вызов зарубежным брендом мы типа без вас можем многое. но с другой стороны если мы хотим доказать иностранным компаниям что мы сами типа не лаком шиты ну зачем их копировать ведь на краже идеи далеко не уедешь получается не борьба против санкционного давления а манипуляция сознанием своих же соотечественников и разве это то, что можно назвать формулировкой из вышеупомянутого постановления, как товары и услуги, обеспечивающие оборону, безопасность страны и жизнь и здоровье граждан. Вам не кажется, что это напоминает 90-е, когда наряду с кроссовками Adidas продавались так называемые Abibas с четырьмя полосками, а не тремя, как у оригинала? Хайк и Майк вместо Найк. Тогда это называлось контрафакт и пиратство. Из-за распространения подделок закрывался черкизовский рынок. А что же теперь? Вместо оригиналов мы снова получаем подделки. Продажа копий станет не только делом закона, но еще поводом для национальной гордости. По наблюдениям маркетолога ряд покупателей, когда видит товар с фальшивым торговым знаком, ничего не имеет против. Он радуется, что покупка имитирует брендовые вещи недорого. Потому что из-за схожести названия впадает в иллюзию, что вещь по своим потребительским качествам будет напоминать оригинал. А продавцы за прилавком еще и убеждают, что сделка выгодная. Рассказывают, что даже знаменитости покупают не настоящие бренды, а такие же подделки, чтобы сэкономить. А что вы думаете? когда вам предлагают купить откровенно подделку у вас не возникает ощущение что вас разводят напишите в комментариях кто знает что будет потом спустя некоторое время зарубежные бренды вернутся в россию и тогда мы получим стоящих рядом гипермаркет ике и идея или под брендами Gucci, prada chanel нам будут продавать ситсовые халатики со швейной фабрики или крем для рук, который на 90% состоит из воды. Сейчас, когда снизилась конкуренция, российские предприниматели получают больше возможностей заявить рынку о своих уникальных идеях. И совсем не хочется, чтобы они копировали названия или логотипы известных компаний. Ведь что бы ни происходило в мире, но поступая так, мы допускаем кражу чужой интеллектуальной собственности. Разумеется, зарегистрировать свой товарный знак, который со временем тоже могут прирасти международный, придумать название компании, форму логотипа, шрифт, надпись этот все творческая работа, которая хотя и сложная, но впоследствии окупается. Понадеемся, что российские предприниматели как раз и возьмутся за нее. Кстати, я приготовил для вас еще несколько интересных видео. Непременно посмотрите их, чтобы почувствовать себя уверенной в этом бесконечно меняющемся мире. Знайте свои права и голосуйте за качественные товары рублем.